В феврале будет идти очень сильный акцент на девятый сектор вашего гороскопа. Поэтому этот месяц я назвала для вашего знака как месяц поиска истины. Это период, когда вы действительно можете задавать себе очень важные вопросы. Для чего вы что-то делаете? Как сделать это правильно? Вы в этот период можете искать ориентиры, Можете искать людей, которые могли бы послужить для вас примером. Конечно, желательно иметь в этот период такие примеры перед своими глазами, знать, к какому результату вы стремитесь. Также в этот период вы можете заинтересоваться изучением какого-то направления. Это может быть время, когда вы будете заниматься оформлением бумаг важных, документов. Это период, когда вы можете заниматься легализацией своего бизнеса или какого-то процесса в вашей жизни. В целом, все, что имеет отношение к закону, правилам, порядку, к авторитетам, это все может так или иначе иметь к вам отношения в феврале месяца. Ваш управитель Меркурий будет ретроградным по 21 февраля, и он также будет проходить свой путь в вашем девятом секторе. Поэтому вы можете возобновлять общение с теми людьми, кто оказывал на вас влияние когда-то. В этот период вы можете также пересматривать предложения, которые имеют отношение к вашему росту, движению вперед, статусу. Это могут быть мысли о написании статей, книг. В целом это очень хорошее время для того, чтобы просматривать упущенные возможности. И это хороший период для того, чтобы оглянуться назад и возобновить общение с кем-то, кто оказывал на вас положительное влияние. Ну и плюс по карьере, по достижениям это тоже хорошее время, чтобы восполнять пробелы. Важнейшим аспектом месяца, та и целого 21 -го года, является квадратура между Сатурном и Ураном. Точный аспект будет 17 числа. И будет затронут также ваш 9 и 12 дом. Это классические дома, которые имеют отношение к заграничным странам, другим землям. Поэтому, так или иначе, вы можете иметь определенный контакт с заграницей в этом месяце. Это может быть планирование вашей поездки в другую страну. Это может быть ожидание человека из другой страны. Это может быть оформление бумаг, которые связаны с поездкой. Плюс ко всему данный аспект также очень сильно затрагивает сферу наших убеждений. То, что для нас является правильным, то, на что мы ориентируемся в нашей жизни. Эти все принципы и постулаты могут меняться в феврале месяце. И тот человек, который ранее был для вас авторитетом или которым вы восхищались, он перестает быть таковым. И вы понимаете, что эти правила больше не работают для вас. В целом, этот аспект будет прожить легче, если вы изначально будете настроены на вашу близнецовскую гибкость и умение видеть изменения вокруг и э, принимать их, принимать те новые тенденции, которые будут возникать в вашей жизни. 1 по 25 февраля Венера будет находиться в вашем девятом секторе. Планета, которая отвечает за удовольствие, романтические приключения, отдых, находится в вашем девятом секторе. Поэтому вы можете получать удовольствие, изучая что-то, получая новую информацию. Также может проявляться очень сильный интерес к поездкам. Из-за ретроградного Меркурия, конечно, лучше планировать поездки, которые должны состояться позже. Сам февраль мало подходит для перемещений, для отпуска. Это больше такой рабочий месяц, но тем не менее... Вы можете мечтать об отпуске, вы можете планировать его, вы можете рассматривать разные варианты и выбирать тот, который вам больше нравится. Ну и плюс Венера находится в компанейском знаке, в Водолее. Поэтому любая радость будет приумножаться, если вы будете ее получать вместе с близкими людьми. В начале месяца 1-2 числа Солнце будет делать квадратуру к Марсу. Это может заставить вас опять-таки пересмотреть какие-то бумажные вопросы, решить какие-то важные дела, связанные с оплатой счетов или с оформлением каких-то бумаг. Это также период, когда вам, возможно, предстоит доказать свою точку зрения, возможно, даже споры в этом месяце и юридического характера, и просто словесные непонимания с людьми, которые вас окружают. Особенно это касается родственников. То есть вы можете ощущать, что имеете другие убеждения. И, конечно, в этом вопросе нужно будет находить баланс для того, чтобы не портить отношения с окружающими. 5-6 числа будет очень ярко ощущаться соединение Венеры и Сатурна. Это аспект трудолюбия и даже отказа от каких-то покупок дополнительных, радостей. Поэтому начало месяца — это период максимально связанный с работой, с выполнением каких-то задач, которые будут перед вами возникать. 7 числа Венера будет делать квадратуру Курану. Этот день не подходит для того, чтобы длительный период находиться в дороге. Лучше сократить в этот день перемещение до минимума. И в целом то, что касается бумаг и переговоров, также э, не самая лучшая идея для этого дня. 8 числа Солнце соединится с ретроградным Меркурием в вашем девятом доме и может проясниться важная тема э, в этот день. И в целом это будет как квинтэссенция э, всего февраля, осознание э, чего-то очень важного. Это может быть волна перемен, какая-то новость, известие. Возможно, вы даже до этого не подозревали, что-то происходило без вашего ведома, и вы сможете наконец об этом узнать, наконец эта информация придет к вам. Один из важнейших аспектов февраля — это сексель между Сатурном и Хероном. Точный аспект будет 11 числа, но он распространяется на целый месяц. Это аспект лавирования в отношениях с друзьями. Это аспект, когда нужно искать подход, нужно стараться находить компромисс с людьми, которые вас окружают. Вы должны иметь чувство долга с людьми, с которыми вы общаетесь. В этот период вы можете кому-то помочь или можете услышать какую-то просьбу, на которую вам нужно будет среагировать. 10 числа ваш управитель Меркурий будет делать квадратуру к Марсу. И опять день, неподходящий для поездок и переговоров. И в целом может ощущаться некая нервозность в этот день. Поэтому лучше заранее... Планировать много физической активности, физический труд, тренировки ⁇ это то, что подходит для этого дня. Но зато с 11 по 14 число будет прям уникальное время, которое предоставит много возможностей. Все начнется с новолуния в знаке Водолея, в вашем девятом доме. Новолуния, которое даст вам новое видение происходящего, новые идеалы, ценности, новые возможности. Это могут быть как раз мысли о предстоящей поездке или оформление важных бумажных вопросов. И сразу же вот в контексте этого новолуния будет соединение вашего управителя Меркурия с Венерой и Юпитером. Это аспект изобилия расширение в вашей жизни. Это аспект новых возможностей, новых перспектив, которые перед вами будут открываться. И, скорее всего, финансовая тема также будет затронута в этот период в положительном для вас контексте. Могут быть также мысли о покупках, приобретениях, но, скорее всего, это будет какой-то подарок, так как все таки ретроградный Меркурий вряд ли даст возможность быстро сориентироваться и купить то, что вам действительно нужно. Тем более в период с 10 по 14 число будет очень активным аспект между Марсом и Нептуном. Это аспект воплощения своей мечты в реальность. Поэтому вы можете в этот период быть очень воодушевлены чем-то, и это будет вас подталкивать. К действиям, к определенным изменениям. 15 числа Меркурий будет в квадратуре Клилит. Не все этот аспект прочувствуют, но некоторые могут. И этот аспект может давать сомнения, неуверенность в себе, какие-то плохие мысли, сплетни. Лучше себя дистанцировать от этого, лучше переключать свое внимание на что-то положительное, и день также не подходит для важных переговоров и важных бумажных дел. 18 числа Солнце на месяц переходит в знак рыбы, в ваш 10 сектор. И в конце месяца это даст вам возможность блистать, даст возможность э, почувствовать себя на коне. Э, это период, когда могут появляться новые цели, амбиции. И это может касаться любой сферы вашей жизни, включая семью э, и работу, карьеру. Главное иметь эту цель в конце февраля. 18-19 числа будет ощущаться квадратура между Венерой и Марсом. Это создаст дисбаланс в отношениях с противоположным полом. Поэтому изначально период достаточно конфликтный. Но также это может дать обострение интереса изучать что-то. И вы будете напряженно это все изучать. Это может дать интерес к какому-то человеку, вы захотите что-то узнать, побольше с ним общаться, больше проводить время. Это может быть совместная работа с кем-то, которая будет протекать не совсем гладко. Период с 20 по 25 число будет для вас связан с определенными изменениями, переменами, которые вы будете творить своими же руками. В это время Марс будет в трине к Плутону. И это аспект качественных изменений. И главное — быть смелыми, главное — принимать те перемены, которые будут возникать. Не тормозите их ни в коем случае, не отмахивайтесь от них, не отворачивайтесь. В это время стоит вот синхронно действовать в том режиме, который будет вокруг вас возникать. В целом этот аспект дает много энергии, которую вы можете направить на то, чтобы преобразовать какую-то сферу своей жизни. Это может дать вам решение финансового вопроса. К примеру, вы сможете продать то, что очень давно не могли продать. Либо состоится какая-то важная сделка так как затронут ваш восьмой сектор, к тому же Юпитер будет делать благоприятные аспекты в этот период и это всегда положительным образом влияет на взаимопонимание. и обычно Юпитер дает возможность людям договориться. 27 числа будет полнолуние в деве, в вашем четвертом секторе. Полнолуние- это кульминация, завершение какого-то процесса, это получение результата. И четвертый сектор- это ваша семья ваше ощущение комфорта, безопасности, поэтому будет какая-то кульминационная ситуация, связанная с кем-то членом вашей семьи. Это может быть решение о переезде, о ремонте в вашем доме, о какой-то крупной покупке для дома. В целом, полнолуние дает возможность решиться, дает возможность наконец-то сдвинуть какую-то ситуацию с места. Если вас что-то обременяло, если был какой-то вопрос, который висел над головой и не давал вам расслабиться, то вы наконец-то получите ответ, вы наконец-то получите решение этой ситуации. И это все будет происходить в контексте места, в котором вы живете, а также в вашей семье. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным. Приглашаю вас в мою школу астрологии, чтобы стать учеником, получить ответы на свои вопросы. Переходите по ссылке под этим видео. Отвечать всем буду я лично. До скорых новых встреч. Пока-пока.